Как мои двое из дворца. Двое из дворца, Это просто чудо. Они так они работают в синхронном плавании. Так. Тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут. Вообще блеск, просто блеск. Как они парят, это.. это. Там Вася сказал, что хорошая парень стоит тысячу долларов. Но если бы у меня было тысячу долларов, я бы заплатил, но я бы взял с собой в Одессу меньше. А так здорово, то есть они выжили из влажного пара все что можно. На том этапе. А потом, был ли у Аквы легкий пар все-таки? Да, у Аквы был легкий пар, это правда. Он не всякий раз получался, вот последний раз не, не, не получился. А перед этим был просто супер. Залезаешь в пирог, дышать легко, дышать приятно. Понимаешь, когда доводишь себя до пароксизма, до этого, вот, просыпается кундалини. Кундалини это такая жизненная сила, у тебя глаза открываются, у тебя вообще прилив здоровья, силы, энергии. Это вот, это, это легкий пар, это, это очень важно. То есть, ну, я, я считаю, это высший пилотаж. Хотя, э, Вася, он называет влажный пар ядреным, но это так, пусть будет на его совести. Ну, важность в том, что выдает. Выдает, да, выдает. Это я признаю, да. Вот в тот раз я, Вася на меня обиделся, мой последний раз я был, когда у него сказал, что пар выдает она влажный. Да, она выдавала влажный пар. Сейчас нет. Сейчас он, он растет. Ничто не стоит на месте. А мы ему помогаем, да? Ну да, своими критическими замечаниями мы помогаем, конечно. Да, в общем, я бы хотел своей бане иметь честно сказать. Мне понравилось. Потому что это быстро, это геморроя, когда он говорил, что вот эта печка, его выигрывают соревнования с кирпичкой, я как-то это... Ну ладно, думаю. Что, что они делают? Пусть говорит, да? Да, ради бизнеса. А сейчас? Ну, сейчас... Понимаешь, как это... В общем, я не могу придавать кирпичку. Это, это тот патриотизм, виски. с которым, да? Да, да. Ну, да, но, честно сказать, парни хуже. Парни хуже, да, это правда. И получить его гораздо легче, чем с кирпички. Потому что кирпичкой два дня топлю. То есть один день топлю, два-три часа, потом на следующий день еще. То есть это гораздо